В Москве коронавирусом заражены около 2% от общего количества жителей города, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге в субботу 2 мая. По результатам скрининговых исследований различных групп населения, реальное количество заболевших составляет около 2% от общего количества жителей Москвы. И это минимальное значение среди мировых городов, пораженных пандемией, написал градоначальник. Он отметил, что Москве удалось сдержать распространение инфекции благодаря дисциплине и поддержке мер самоизоляции со стороны жителей. По словам мэра, выявить максимальное количество зараженных и изолировать их от здоровых нелегко. Для этого власти включили в эту работу все звенья системы здравоохранения вне зависимости от функционала и ведомственной принадлежности. Собянин подчеркнул, что за последние недели поликлиники кратно увеличили диагностику коронавируса методами компьютерной томографии. В заключение он еще раз обратился к москвичам, попросив их максимально ответственно относиться к мерам самоизоляции. Накануне Собянин выразил надежду на то, что Москва избежит пика распространения заболевания, так как, по его словам, для этого переболеть должны 60% населения. В тот же день по поручению мэра власти Москвы выделили 110 миллиардов рублей на поддержку населения, системы здравоохранения и городского хозяйства. В том числе эти средства пойдут на выплаты москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями, которые соблюдают режим самоизоляции, а также на дополнительную адресную поддержку тех москвичей, которые лишились работы из-за коронавируса. В преддверии майских праздников Собянин предупредил, что в Москве будут усилены меры безопасности. На улицы города выйдут 13 тысяч сотрудников Росгвардии. В тот же день, 30 апреля, Собянин сообщил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице стабилизировалась. По его словам, подобные выводы можно сделать, исходя из динамики заболеваемости в течение последних 5-7 дней. 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны. 28 апреля режим был продлен до 11 мая. Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице и Московской области ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте. 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков. Всего по состоянию на 1 мая в России зарегистрирован 114-431 случай коронавируса в 85 регионах. Погибли 1169 человек, выздоровели 13-220 пациентов.